Ребята, всем здорово. с вами ТОП-стример Линейдж 2, ребята, Линейдж 2 раздела, ТОП-стример Линейдж 2 раздела, с вами здесь Егориус ТВ, вы просто посмотрите, какой сервак у нас открывается, какой сервак виднеется на горизонте, ребятушки, этот сервак просто жесть, я вам сейчас расскажу пару слов про него просто, я буду читать, вы посмотрите, ребят, открывается сервер Линейдж 2, Интерлют. ПТС сборка, RAID X10, ПТС сборка от ребят А2XT. Бля, ебать. это за сборка такая, нахуй. Клиенты с современными интерфейсами и всеми фишками топовыми, по типу мини-радара, повторные вставки ЛС, 6 шорткатов и прочих плюшек, ребятушки. Это уже говорит о чем, о многом. Смотрите дальше. Система вечерних эпиков и PvP-зоны, честная игра без снятия кланваров, аукцион, переработанная система манора, не разрушающая экономику, добавлены и доработаны скиллы некоторых классов, дабы добиться баланса. Ребят, этот сервер, сервер у нас открывается 10 числа 12 месяца, то есть получается через 6 дней. Ребят, сервер открывается 10 декабря 2021 года. Всем советую туда зайти, потому что я туда залечу, меня пригласила официальная администрация сервера, ну хочу это отметить, приглашение очень хорошее, поэтому я думаю, что сервер тоже будет достойным, самое что интересно, ребята говорят, что у них команда сплоченная, понимаете, это говорят то, что им надоели вот эти всякие говеные серваки, которые умирают, которые падают, на которых администрация творит какую-то ерунду непонятную. И они решили собрать свой сервер, вложить реально свои бабки в это и просто хотят показать нам, что такое на самом деле хороший сервер Lineage 2. Мне тоже интересно, я иду туда проверить все это. И обязательно смотрите прямые эфиры от Егориус ТВ на этом сервере после 10 числа, ребят. Всех обнял, всем советую зайти на этот сервер Lineage 2 Excellent, вот, и 10 числа будем рубиться. Я думаю собрать там какую-то обычную пачку, человек 9, вот, и разъебывать всех, показать маленький скилл также да, ребятушки, подписывайтесь на канал, заходите по, на этот сервер по моей ссылочке, которая в описании, вот, и будете получать бонусы. Да, всех обнял, ребят, всем хорошего дня, а мне хорошего стрима, который сейчас я буду запускать уже. Всех целую.